Итак, всем зимы, с вами Винтер, вы попали на очередной выпуск шоу! Итак, с вами несменный ведущий я, Винтер, а также мой друг Техневор. Итак, ребята, первой постройка будет являться вот эта вот красота. Итак, поднимаемся просто ракета илона маска давай запускай тестовый я там знаю полёт. есть сидушка 5 секунд полет нормальный а дальше уже как пойдёт... а дальше по месту итак врубаем врубаем о радио а дальше наши э, ученые как бы не разобрались в теме вот возможно прикол упрется в атмосферу нашей планеты прикол а, нет летела. реально прикольно. влево. Ну, неплохо, неплохо, неплохо. Mm. нормально так. можно не скажу я вам. фейерверк? нету. не, ну, интересно а вот это мне уже больше нравится. <связь> У -у -у -у! мы как эта ракета. и <связь> что, <связь> <связь> <связь> что ж, переходим к следующей постройке. Итак, следующей постройкой будет являться вот это вот. Что это? Да. Как ты думаешь? Похоже на голову робота или это на базу, похоже для terraformingирования Марса. Какая-то Земля. Абсолютно верно. Пластмассовая Земля. британских ученых. Ну что ж, чувак постарался делать дизайн, собственно. Гудит. Говно. Все, что, все, что. Хотя... Ну если... Нет. Чего... Короче, ну если строить какую-нибудь базу на Марсе тематическую для РП там, то самое то. А если просто поразвлечься, то... Развлечься, я знаю как. Вот это самый геобный способ поразвлечься. Если хочется поразвлечься... Во, пожалуйста. Теперь О, и сразу же дырочка. А теперь тут еще... А, теп... Паре, а еще и тут подвал есть. А привожу аналогию твоего канала. Видишь, ты провел двойное дно. Ну да. Ну что ж, переходим к следующей постройке. Итак, ребята, следующая постройка вот такой вот набор для создания баск. Это та же самая хрень, только вот это вот оригинал, а вот это вот дополнение к нему. Вот этот вот биодом. Вот эту да. вот оригинал. Ну что ж, тут можно со собрать, короче, лабораторию, в которой мы придумаем коронавирус. так оно и было. Диван с гличами, естественно, неплохо Диван выглядит. с гличами, это неестественно. Диван с гличами, да, неестественно. Но, в принципе, сесть можно, и это самое главное. Да, конечно. Если бы в это говно нельзя было сесть, то это было бы действительно говно. А вот. Ну что ж, ребята. Смотри, это Постройка хорошая. Зубы. Ува ха <смех> ха Ультра наигранный смех. Вот Я справа. просто похлопаю автору. Это, короче, случайно, кто-то зуб выпал... выбил. <смех> прошла неудачно. Ну что ж... Прикольно, прикольно! Итак, следующая построечка, это... Что это? Что это? Так... Ты с этой хренью уже управлялся, но, но в этот раз попробую я. Сиди, я стою. Это вроде штуковина, но у нее есть один минус. Знаешь какой? Какой, в принципе. Вот этот вот. Да. Все. Ну, ничего, у тебя есть еще семь ног. Фу, вот нормально. А там, кстати, кнопку можешь одну нажать, и у тебя вылезет сверху. Ой, его колбасит. Да, вот. поехали сказал гагарин странная система я 50 километров я 60 километров в час с еду есть идея короче эй а почему верхняя картошка верхние меты перестали работать бешеная штука очень веселая рекомендую прям так, ребята на следующий а? на очереди где то там давай я э -э там стой не улетай не улетай не улетай да, конечно вот я здесь что, что это за хрень дожди. такая как она работает какой-то салют а, пока... а точно это же этот смотри вверх пускаешь его и да салют смотри Дальность прорисовки не позволяет. Настройки. Графика. Э, дистанцию прорисовки. Максимум. А текстуры -э, снизить. Вау. Ромбежка Украины. Ну ⁇ -мо ⁇ оно, ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ты пытаешься повторить алфавит? Ну блин, оно, оно, короче, оно, оно, оно, это оно, оно, оно короче, оно? Я... Она, Ск... оно, они, да. Разрешения оно... монитора не хватает. А, разрешение? Монитор говно. Может, тебе не я. хватает того, что у тебя нету одной детальки под названием видеокарта нормально. Что тут больше Что тут сказать о моде? Ну прикольно, ну. Ну, не больше. Итак, телепортеры. Что вот это вот такое? Телепортеры, Это так что сам сказал. Ну, господи. Слишком странно. Ой, Стой, господи. я хочу поставить вот здесь вот. Работает. Да, работает. Весело. Вау. Можно вот жди-ка. А если прыгать из одного в другой? Ой. Расма Блин. у меня есть одна идея. Сейчас. Странная штука. Сделаем как в портале. Давай. Я уже взял ä, портальную пушку, кстати. А ты Давай. про что? Она умеет тп-хоть, если у тебя большой пинк. Ах, я. стой, не надо. Стой. Сейчас забаню. Работай. Ну, опусти меня, я... Прикольно, прикол. <BLE dinner> <Jackson>: um, <hog> что сказать? Это крутой мод, круто. Кру кру только если у вас стоит фант мод, как у нас, это бесполезно, потому что в фант тоже есть телепортеры. <clinics> <sell»>. Так что э э людям с фант модом это не пригодится. Так, блок плейсер. Ты думаешь, что я знаю? Да. Ты же отбирал моды, ты же сказал, или ты рандомно скачала? Да я нашёл какие-нибудь более-менее нормальные. Что он делает? Смотри, сейчас. Смотри, ставим назад нужный нам блок. Кнопка. То же самое, что и а -а -а. с помпой. Понятно, бесполезная <свеч> идем. Ну типа, <свеч> иногда полезно, а иногда нет. Итак. Следующий мод. Кот. Это же... Это же тот самый котик. Да, да, да, говоря, да, забыл. Maxwell. да. Максвелл. Да, Максвелл. Единственная плохая история, это то, что больше с ним информации в не появлялось. Да. И нужны были деньги на его лечение. Да, я Нара. это знаю, я да. это знаю. Также же что от кота осталось, это мем. Модельки. Yep. Да, грустненько <вес> дальше. 3D-модель, сделаны <с000> <с000> в не самом лучшем качестве. Итак, ребята, следующим модом будет являться Ball Joint, что в переводе на русский.. Шарнир. Ого. Смотри, сейчас я построю. Что? Вау! Вау! Посмотрите. Да, смотри, я сейчас канат построю. Потрясающе просто. Раньше канаты были лагучие. теперь эта эра прошла. Как тебе? Как тебе такое, Илон Маск? Илон Маск, наверное, повесился от На этом канате! ребята. Весело, ребят! Я обалдею, бом-бом-бом, чела. Чела <плодот> наоборот. Наоборот. <плодот> Раздельно, <плодот> потому что Мир... наоборот, Ай, блин, где кнопка? Кнопка исчезла. Так она. Ф Ой! <плодот> <плодот> <плодот> Еще одну пчелу <плодот> наоборот, <плодот> давайте. Посмотри, как <свист> <свист> Вау, капец. Ребят, у такого? меня аж капслок включился. <свист> Веселая <свист> штука! Это двигатель от самолета случайно. <свист> Вылетел, он, короче, летит, дымится. <свист> у тебя дымится, у меня нет. У меня дымится. Сейчас в забор <свист> влежется. <свист> О, полетела! Короче, э, <звук> ты можешь проверить, что с ней стало <звук> с помощью одного способа.